Уникальные квартиры с террасой в Сочи. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске уникальные квартиры с террасой в Сочи. Их будет целых пять в разных бюджетах, причем Ценник прям очень привлекательный, поэтому советую посмотреть это видео до конца. Уникальные квартиры с террасой будем смотреть в жилом комплексе Бочаров-Маяк, который находится в центральном районе Сочи, в микрорайоне Новый Сочи, на улице Санаторная. Это два дома бизнес-класса, с эксплуатируемой кровлей, на кровле бассейн, джакузи, все в рабочем состоянии. Район спальный, шаговая доступность до моря, в доме магазин, детский садик, автобусная остановка в 500 метрах. Как сюда добраться, можете посмотреть. Мой последний обзор, который я делал по жилому комплексу Бочаров-Маяк, ссылка выскочит в самом конце данного видео. Вот кому как, а я очень люблю жилой комплекс Бочаров-Маяк. Тихое, спокойненькое, уютное место, нет острых проблем с парковкой. Под каждым домом есть двухуровневая парковка. Кстати, есть еще в продаже и гаражи. В общем обязательно посмотрите это видео до конца. Кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. И много информации в соцсетях, туда тоже подпишитесь. Ну, а мы идем смотреть квартиры. Тут у нас консьерж, все в зелени, все так чисто, аккуратно. Лифта 3, грузовой, спускается на парковку. Лифты бесшумные, марки «Отис». Мы поднимаемся на второй этаж смотреть уникальные квартиры с террасой. Начну, пожалуй, с коммерции. Это самое недорогое помещение. То есть можно использовать как апартамент. В общем, коммерческого назначения. Можно магазин, там, не знаю, в Сазон, да, все что угодно. Площадь у него 39,6 квадратных метров. То есть два входа. Можно зайти с подъезда, а можно зайти с террасы. То есть я уже заказал двери. Здесь будут другие стеклопакеты. То есть они будут раскрываться и плюс будет форточка, то есть как в обычной квартире. То есть они будут также притонированы, повторюсь, будет распашная дверь и плюс будет форточка. Открываться будет на проветривание и а, будет полностью откидываться, короче. То есть можно зайти с террасы, а можно зайти с подъезда. Ну, Соответственно, тут это все можно обыграть клумбами. Лавочку я бы убрал вот в тот угол. Короче, 39,6 квадратных метров любого назначения без прописки. Правильной формы, очень хорошо делится, как вам угодно. Это второе помещение, тоже со своей террасой и, смотрите, со своими тоже со своим отдельным входом. Вот два окна, они же две двери, здесь мы их уже поменяли, единственное, только тут нет напроветривания. Вот, то есть, смотрите, бонусом у вас, ну, как вы понимаете, ну, бонус, слово условно, это терраса, то есть, ну, как-то ее использовать можно, повторюсь, вот наши два окна, они же две двери, то есть, вот вы заходите в помещение, общая площадь, включая вот это, вот это крыло, да, 61,7 квадратных метров. Как тут можно сделать? Внимание, то есть здесь оставить вход, здесь можно сделать, допустим, кухню, совмещенную с гостиной, но это если речь идет об апартаментах. Но если это офис там или еще что-то, тогда можно использовать иначе. Вот. И здесь можно сделать отдельный вход. Таким образом, если поделить это помещение на два, я имею в виду, то здесь у вас получится 42 метра со своим отдельным входом. А это помещение второе, правое, получится 20 метров. Но это, например, если вы будете использовать данное помещение для аренды, да. Ну, 20 метров в доме бизнес-класса, где на крыше бассейн, джакузи, но ну, сдаваться будет только в путь. А можно использовать 61,7 квадратных метров. В общем, по назначению, как вам угодно. И зайти можно с подъезда. Цена всего лишь 12 миллионов. Это 40 метров, без учета террасы, статус квартиры. И как такая квартира может выглядеть с ремонтом, сейчас выскочит несколько картинок. То есть, эти квартиры, которые я продавал в жилом комплексе «Бачаров-Маяк», из моего видеоархива. То есть, это прихожая. Далее совмещенный санузел. Это кухня совмещенная с гостиной. И спальня. Спальня уже с выходом на террасу. Терраса это просто изюминка данной квартиры. То есть ее можно использовать. Внимание, использовать можно так, как вам угодно. Единственное, вот эти конструкции трогать нельзя. Сейчас покажу, как сделали соседи. То есть вот тут можно все сделать стеклянной изгородью. Здесь можно сделать то же самое стеклянной изгородью. Здесь такой будет у вас навесик. Представляете, тут можно сделать кухню. Вот этот витраж можно тоже подвинуть сюда. Чтобы не быть голословным, я сейчас покажу, как сделали соседи. Итого, 40 метров, и терраса тоже около... В общем, выскочит сплавашка на экране, сколько размер террасы. На этой террасе можно сделать, не знаю, прям целый оазис, поставить теннисный стол и так далее. Кстати, перегородочку между... Этой и, и нашей квартирой нужно будет делать самостоятельно. Двигаемся дальше. Эта квартира площадью 66,9 квадратных метров плюс терраса. Вот она прям поприкольнее. Значит, смотрите. Ну, с левой стороны, ну что тут Наверное, спальня с гардеробной, например, да. Здесь будет перегородка. А здесь не знаю, будет у вас перегородка или нет. То есть одна комната. Далее, вторая комната, да? Ну, то есть, если по окнам делить, слева санузел, санузла можно сделать два, и третья комната. Итого, две комнаты плюс кухня-гостиная. И тут тоже большая терраса, ее размер сейчас выскочит на вашем экране. Общая площадь что-то около... Сейчас, секунду. Отвечу на звонок. Алло. Это терраса. Ага. Да, да. Ага. Сейчас, стой, секунду. Сейчас секунду, стой. Значит, размер террасы 54,2. 54,2 это размер террасы. Повторюсь, что жилую площадь можно увеличить, чтобы не быть голословным. Давайте посмотрим как сделали одни из соседей. Но это они еще сделали не самым лучшим образом. Сейчас постараюсь вам показать другой вариант. Тут, то есть тут ваша фантазия, ну, просто, наверное, не будет знать границ, как можно использовать такую большую террасу. Да с таким неплохим видом. А вот это угловая квартира... 79 ее площадь, там соседи делают ремонт, гремят. 79 ее площадь плюс терраса 62 квадратных метра. Смотрите, ну тут просто планировка ну, бомбическая. То есть это Эркер, полезная площадь. Вид как бы в сторону моря, но море тут не видно всего у того, что этаж-то второй. Высоко ходить не нужно, в общем, планировка вообще клёвая, какая клёвая планировка. Каждая квартира по-своему уникальна, вот каждая из того, что вы видели, да, и те два помещения нежилых, и вот эта квартира, и та, которая 66,9, и та, которая 40 метров, то есть выход на террасу вот с этой двери может быть, может быть с этой. Давайте вот так еще покажу, как же классно ее можно спланировать. И вот она, огромная терраса. Есть еще парковки здесь, кстати, на продажу. Очень классно здесь можно сделать, реально. Это, кстати, тоже территория бочаров маяка только задняя, так скажем. Малипуськи можно? Мы их на камерах вот здесь летом так красиво все цветет. В общем, теперь самое главное, это цены. Первое, 39,6 квадратных метров, стоимость 6 миллионов 950 тысяч. Внимание, при быстром расчете возможен дисконт. Второе помещение, 61,7 квадратных метров, стоит 12 миллионов. ,00 а третья, которая 40, это уже статус-квартира, 40 плюс терраса стоит 16 миллионов 300 тысяч. А квартира, которая 66,9 плюс терраса стоит 23 миллиона. И самая большая квартира стоит 24 миллиона 400 тысяч. Тысяч. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк, напишите что-нибудь в комментариях. Подпишитесь э, на канал, если пор этого не сделали, в соцсети. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока!